Всем привет! Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко воспитывают единственного сына Архипа. Артистка не раз признавалась, что мечтает о большой семье, однако снова стать матерью не смогла, хотя предпринимала немало попыток. Звезда рассказала, что впервые задумалась о рождении второго ребенка в 34 года. Естественным путем Наталье Забеременеть не удалось. И супруги решили прибегнуть к процедуре эко, но подсадженный эмбрион не смог прижиться. Тогда звездная пара пришла к выводу, что лучшим решением будет просто надеяться на лучшее. И это сработало. Когда королеве было 40, она забеременела. Но спустя два месяца врачи поставили неутешительный диагноз ⁇ замершая беременность ⁇ Медики уверяли, что не в ее пользу сыграл возраст и постоянные стрессы. Поэтому когда Наталья снова увидела две полоски на тесте, она решила, что окружит себя заботой и проведет эту беременность с комфортом. Но и она закончилась выкидышем. Это случилось, когда звездная пара пережила скандал с изменами Глушко. Тогда Королевой удалось сохранить семью ценой жизни будущего малыша. Для меня это был очень жесткий удар. Никому не хочу пожелать пройти через тот ад, через который я прошла в тот период. После этой истории мне вообще ничего не страшно, если это не потеря близких. В тот момент в моей позитивном, очень любящем людей мозгу даже промелькнула суицидальная мысль. Я считала, что очень сильный и устойчивый человек, но вот здесь меня сломало. После этого я ушла в профессию, чтобы не свихнуться и чтобы не обозлиться, заявила Наташа на программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Сейчас певица сосредоточилась на сохранении гармонии в семье, Артистка и ее муж стали уделять больше внимания друг другу, а еще Королева принимает активное участие в становлении певческой карьеры своего сына Архипа.